Я уверен, что меня уволят снова, но нет, я всегда буду это делать. Вы бы занялись политикой? Нет, ни за что. И мое правило таково. Не делайте того, чего вы не понимаете и в чем плохо разбираетесь. Я занимаюсь политикой уже 30 лет. Мой отец работал в правительстве, верно? Поэтому я переехал вокруг округ Колумбия в 1985 году. Я не силен в математике, как я уже говорил вам, но это было давным-давно, думаю, около 40 лет. И у меня есть ребенок, который работает в политике. Я совершенно не разбираюсь в политике. Я не разбираюсь. Если бы мне пришлось вести кампанию в Сенате так, как мы проиграли бы, я не понимаю. Если выборы займут три дня... Я сказал, что у меня дислексия и я не умею считать. Даже я мог бы подсчитать голоса быстрее. Я серьезно. Это безумие. Мы отправляем человека на Луну, мы делаем пересадку сердца, и на подсчет голосов в округе Конгресса уходит три дня. И демократы с подавляющим большинством шансов победят, если это затянется. Но вы же говорите об этом. Нет, я говорю об идеях. Но я имею в виду, что я действительно понял. Так что у меня было два друга, которые баллотировались в Сенат в прошлом цикле. В этом цикле Джей Ди Вэнс и Блейк Мастерс, которых я знал раньше, и они мне очень нравились как люди. Они замечательные люди оба. И поэтому я очень эмоционально втянулся. Я чтобы эти ребята были избраны, потому что я их знаю и они замечательные люди. Они хорошие люди. Они делали это по правильным причинам. Да, это они. Да, это не так. Они делают это не ради денег, они делают это не ради власти. У них обоих счастливые браки, дети, которых они любят и успешная жизнь. Они действительно расстроены тем, как развивается страна, и они хотят сделать ее лучше. Это так. И я знаю это, потому что я их знаю. И поэтому я сказал, все за этих двух кандидатов. Я никогда так не поступаю. Мне никогда не нравится, когда люди голосуют за того-то и того-то. Это совсем не мой мир, верно? Мне интересно, идеи о том что здесь происходит на самом деле это то чем я занимаюсь я этого не делаю а другие люди делают разные вещи и они делают шоу о том за кого вы должны голосовать кто лидирует в этой гонке я просто не знаю каждый делает что-то свое я не знаю но в этом цикле я сделал больше и я подумал о да республиканцы знаете ли получат большинство в палате представителей из 30 пунктов или они займут все эти места в сенате я был шокирован я был там я был так потрясен я просто ушел вчера я был на охоте я взял два выхода дня в понедельник и вторник, и отправился охотиться в Южную Дакоту на Фазана, которого я люблю. И я нахожусь у черта на куличках в Южной Дакоте в Прерии в Снежную Бурю, со своим соседом по комнате в колледже, и я такой, я понятия не имею, что только что произошло. Я понятия не имею. Понятия не имею. Да, что это было? Я до сих пор не знаю. Так что же нам делать? Доверяем ли мы опросам общественного мнения? Не так ли? Просто мы ничего не можем предсказать. Нет, позвольте мне просто сказать, что что-то глубоко неправильно. Да, и я не совсем уверен, что. То именно. Я думаю, что, вероятно, есть ряд вещей, которые глубоко неправильны, и я думаю, что большинство из них очевидны. Нет, дело в том, что я так не думаю. Я не знаю, что происходит. Это не хорошо, не так ли? Это атака на демократию. Но я думаю, что, вероятно, есть и другие вещи. Я просто еще не до конца понимаю это, и я думаю, что пройдет некоторое время, прежде чем я это пойму. Вы бы поощряли своих детей делать что-то подобное, чтобы попасть в правительство, делать это по правильным причинам? У меня есть один, который говорит «да», и у него это естественно хорошо получается. Я действительно пытался это сделать. Так что мой отец был журналистом, мой прадед был журналистом, и все в моей семье писатели. Поэтому я сказал своему сыну, когда он заканчивал колледж, я сказал, «Тебе следует заняться журналистикой». Похоже, это то, чем занимается наша семья. Да, мы писатели. Мы пишем книги и статьи и ведем телешоу. У моего отца было телешоу, и мой сын смотрит на меня так, как будто он говорит, «Я хочу заняться политикой». Я такой, правда, политика — это так грязно. Он говорит, да, но это не так грязно, как журналистика. О, интересно. О, это действительно задело мои чувства. Но он был прав. Потому что, по крайней мере, в политике люди относятся к этому прямолинейно. Я кандидат. Я баллотируюсь на пост президента. Я прозрачен. Я, может быть, грустный, эмоционально нуждающийся человек, который лжет вам. Но, по крайней мере, основная предпосылка прозрачна. Я хочу, чтобы вы проголосовали. Да. В журналистике люди попадают на телевидение. Они говорят... Мы просто говорим вам правду, но они лгут. Да, и это похоже на безумие. И он считает это очень коррумпированным. И он прав. И я хотел бы, чтобы я мог защищаться. Это все, что я когда-либо делал за всю свою жизнь. Я хотел бы защищать это больше, но я могу. А вы любите охотиться и любите бывать на свежем воздухе? Я люблю бывать на свежем воздухе. Я действительно очень забочусь об этом. Да, очень много. А у меня четыре собаки. И мои собаки, две из которых у меня есть, все еще охотятся, потому что они моложе и просто любят бывать в лесу. Так что я действительно в этом возрасте. Меня как будто тащит мои собаки. Я хотел бы проснуться, выпить чашечку кофе. А спаниели такие и буквально есть. Я не хвастаюсь. Я хвастаюсь, но они такие умные если я скажу своим собакам, что мне пора на работу, они скажут. И это то, что вы собираетесь делать, верно? Вы думаете о выходе на пенсию? Это мой последний вопрос. Нет, никогда. Я не знаю, стал бы я это делать. Я уверен, что в какой-то момент меня уволят, не так ли? Конечно, меня увольняли уже много раз. Я люблю писать. Так что у меня есть еще две книги, которые я хочу написать, и они у меня в голове. В основном написаны, и я не знаю, прочтет ли их кто-нибудь. На самом деле мне все равно, но у меня есть эти книги. Многим людям не безразлично что вы говорите, о чем говорите. И позвольте мне просто официально заявить, что я вас обожаю. Вы хороший человек.